Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Решил я сегодня вот из этой вот красоты приготовить варено копченый деликатес. Купил вот такую штучку. Лишний сейчас отчекрыжу, понятно. На канале есть варено копченый карака, но они свиные, тамбовские. Я решил сегодня поработать с бараниной. Нашел рецепт, соответствующий справочнике колбасного технолога, и решил его опробовать. Кстати, далеко не все рецепты из этого справочника мне приходится по вкусу. Некоторые пересоленные, некоторые, на мой взгляд, недостаточно яркие. Надеюсь, что вот это вот будет прям хороша. Проверю, как оно пойдет, и все расскажу про свои органолептические впечатления. Сейчас как скульптор просто отсеку все лишнее. Хребет мне не нужен, а кость надо оголить. Сустав скакывая я ставлю на месте, за него подвешивать удобно. Ссылку, кстати, на справочник, по которому я готовлю, оставлю в описании ролика. Посол смешанный, точно такой же, как для сырокопченого окорока, который я вам уже, по-моему, показал. Готовится он одинаково по плотности и заливочный, и шприцовочный. одну десятых грамма соли на сантиметр кубический. Короче, готовим. Пропорции в конце ролика я уже говорил, да? Соль нитритная, сахар. Вода кипяченая, холодная, и до полного растворения все. Сегодня шприцую рассолом в количестве 3% от массы окорока. И натираю сегодня же посолочной смесью. Здесь соль, сахар, чеснок и перец. Этой смеси понадобится 3,3 грамма на каждый килограмм окорока. Не удивляйтесь, что рассола много, я его готовил сразу из расчета шприцевания и заливки. Для заливки, которая будет через 3-5 дней, понадобится 30-40% от массы окорока. То есть, если у вас окорок весит, к примеру, килограмм, то рассолу понадобится заливочного 300-400 граммов. Обкалывать надо со всех сторон, и самое главное – загнать рассола побольше, поближе к кости и к суставу. В суставных вазухах может соскапливаться синоидальная жидкость, и она может загнивать, если соль туда не выпадет. Так, ну а сейчас надо натереть посолочной смесью старательно со всех сторон. Все, можно убирать на просолку в холодильник на 3-5 дней, а потом залить сегодняшним рассолом заливочным уже и оставить еще на 10-12 дней на просолку. Дело не быстрое, ферментация будет происходить. Короче, все эти процессы я вам уже неоднократно рассказывал. Заливочный рассол подождет в своей очереди рядом с окороком в холодильнике. ну Окорок в пакет. Все, процесс пошел. Ждите. И снова всем привет, замотался я, и поэтому вместо трех 5 дней окорок провел у меня на просолке аж целых семь дней. Ну, надеюсь, что он за это время не пересолился. Я его только что ополоснул под прохладной водой. И сейчас убираю в пакет и заливаю рассолом. Все очень просто. Просто. И теперь ему лежать в холодильнике 10-12 дней. Надеюсь, время у меня будет, я про него не забуду и вовремя выну его из рассола. Ждем. Окорок просолился, сейчас продолжаем процесс. Сейчас его надо вымочить в воде при температуре не выше 20 градусов в течение 2-3 часов. Как я уже говорил, этот рецепт взят из справочника технолога колбасного производства под редакцией Роговой товарищей. Насколько я понимаю идею технологов, концентрация соли в рассоле и в самом окороке все это время, все это время созревания была выше той, которая комфортна, которая вкусна при поедании готового продукта. Сделано это специально для того, чтобы во время процесса созревания этот окорок не испортился. А сегодня мы будем окорок варить и коптить. И уже термическая обработка и копчение будут предохранять его от порчи. Поэтому вымачиванием концентрацию соли в мясе мы будем понижать. Теперь промывка довольно горячей водой. Температура 30-40 градусов. А теперь вывешивание этой красоты на стекание и сушку. Окорок нельзя оставлять э, в камере для копчения в мокром виде. На нем очень быстро образуются уродские потеки, поэтому хорошенько просушиваем в проветриваемом месте в течение 3-4 часов. У нас, кстати, зима вот такая вот странная, так что мух нет. Копчение проводится при температуре 30-50 градусов в течение 3-6 часов. Естественно, 30 градусов у вас 6 часов, 50 градусов – 3 часа. При таком копчении концентрация дыма не должна быть чрезмерной. Дымогенераторы с принудительным нагнетанием воздуха не подойдут. Если у вас такой, сокращайте время копчения раза в 3, а то и в 4. Дымогенераторы с принудительным нагнетанием воздуха, о, черт, с принудительным нагнетанием воздуха выдают столько дыма, что его хватит на камеру объемом, наверное, 2-3 кубометра. Для такой вот небольшой камеры это слишком много. У вот пассивный дымогенератор для такой вот небольшой камеры в самый раз. Коптить буду на буковых хопилках. Одной зарядки хватает на 10-12 часов непрерывного горения. После окончания копчения будет сварка. Варю при помощи сувида только и исключительно потому, что у меня нет кастрюли, в которую окроп целиком бы влез. Сувид не обязательно, не переживайте. Варим воде при температуре 80-85 градусов. Время варки рассчитываем по весу. 55 минут на каждый килограмм. Да, и в момент загрузки окорока вода должна быть температурой 95-100 градусов. Потом она, конечно, остынет до нужных нам 80-85. Ждем. Окорок сварился, теперь быстрое охлаждение под холодным душем. И перед тем, как его можно будет резать и пробовать, охлаждение быстрое под холодным душем минимум до 8 градусов. Ну, то есть я просто сейчас его уберу в холодильник на сутки. Вот такая нога у меня получилась. На испанский манер это будет называться хамон касида де серду. Нет, де это свиной как раз таки. А это де кардеро. Хамон касиду де кардеро. Хамон переводится испанского. Это окорок. Это не какой-то блюдо конкретно. Просто окорок. Хамон де пава. Окорок индейки. Хамон де Свиной окорок. Хамон касиду в данном случае. Вареный окорок. А так как он де кардеро, значит, соответственно, вареный барани окорок. Пахнет ветчиной. До вот этого характерного запаха баранины я не ощущаю. Насчет вкуса. Вкусный. Вкус баранины есть, присутствует. Не сильный, но есть, классный. Очень-очень легкий аромат копчения. Очень нежный, очень сочный окорок. И готовится гораздо быстрее, чем свиной. Варится, я имею виду. Процедура посола такая же по времени, но варка гораздо быстрее. Вот нога у меня после посола получилась 1760 граммов. Весит 55 минут на килограмм. Соответственно, я чуть больше полутора часов ее варил и все. И получил такую классную штуку. М -м -м. Слушайте, если вы боитесь, что свиную ногу, здоровенную, свиной округ не съедите, смело готовьте бараньи. Вот такая штука получается. Вкусно быстро. На этом позвольте завершить. Не забудьте поставить лайк, дизлайк, колокольчик жамкнуть, чтобы не пропустить новое видео. И подписаться, конечно. Спасибо за компанию. Всем пока!